Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Надеюсь, вы отлично провели День Благодарения. День вдали от политики и средств массовой информации с людьми, которых вы любите и которые любят вас в ответ. Это действительно духовное точечное лечение, которое является идеальным. Мы должны делать это чаще, чем пару раз в год. Но мы вернулись, и теперь это так. Очевидное наблюдение. Все процветания в этой стране в конечном счете зависят от энергии. Есть достоверные сообщения о том, что многие из этих украинских чиновников купили недвижимость в офшорах. Они не хотят мира. Они хотят, чтобы деньги продолжали поступать оборонным подрядчикам в США. И я с удовольствием посмотрю, что произойдет, когда палата представителей перейдет к республиканской партии. И надеюсь, этот денежный поезд остановится. Так что посмотрим. Конгресс США каким-то образом выделил Украине более 90 миллиардов долларов только в этом году. Это вдвое больше, чем мы ежегодно тратили в Афганистане. Это намного больше, чем весь годовой военный бюджет России. Наша потребительская экономика работает на ней. Требуется энергия, чтобы создавать вещи и приносить их в ваш дом. Наша технологическая экономика тоже работает на энергии. Ее очень много. Как по-вашему, как они поддерживают работу своих серверных ферм? Энергия – это, по сути, ключ ко всему, чем американцы зарабатывают на жизнь. Это ключ к здравоохранению и сельскому хозяйству, и да, к массовой информации, путешествиям и строительным развлечениям. Даже финансы, которые являются симбиозом реальной экономики, в конечном счете зависят от энергии. Потому что вы не можете одалживать деньги предприятиям, если они больше. И если цены на энергоносители поднимутся достаточно высоко, их не будет. Поэтому, учитывая, насколько центральное совершенно очевидно, центральное место энергетика занимает во всем, что имеет значение в Америке, трудно поверить, что администрация Байдена намерена сделает энергию намного дороже. Потому что мы точно знаем, неоднократно наблюдая это на протяжении всей истории, что высокие цены на энергоносители сокрушат нашу экономику быстрее, чем это произошло из-за блокировки ковид. Люди станут бедными, некоторые из них умрут. Это не предположение, это произойдет. Так что, учитывая все, все это невообразимо, чтобы кто-то, кроме наших врагов, захотел поднять наши цены на энергоносители до такой степени, чтобы наша экономика рухнула. И все же это именно то, что решила сделать администрация Байдена. И для этого они используют двойные инструменты климатической политики и своей войны против России. Эффект. В стране с самыми большими извлекаемыми запасами нефти на планете Земля, многие американцы больше не могут позволить себе ископаемое топливо. И еще раз повторяю, это не случайность. Мы переживаем неестественный цикл. Политики и политики делают это с нами намеренно. Теперь, когда промежуточные выборы закончились, средства массовой информации наконец могут начать освещать неизбежные результаты этой политики. CNN, например, только что опубликовала статью об американцах, которые беспокоятся о том, чтобы замерзнуть насмерть зимой в Америке. Одна 63-летняя женщина из Филадельфии по имени Чермейн Джонсон сказала, что она разрывается между отоплением своего дома и покупкой еды. И, конечно же, она выбирает еду, потому что у нее нет выбора. Она сказала, что это ужасно. Это все равно, что жить в иглу. Другой мужчина, 67-летний мужчина по имени Тим Уайс, сказал, что включает обогреватель только тогда, когда у него начинают стучать зубы. Вы не можете пойти в магазин за продуктами и купить масло. Он сказал, что это либо одно, либо другое. Это ужасное чувство. Это чувство, которого я бы никому не пожелал, и это чувство, которого у американцев не было уже несколько лет поколений. Это американские граждане, живущие в крупном американском городе, который раньше считался первым миром, и они не могут позволить себе отопление. И это происходит не только в Филадельфии, но и повсюду. Средние цены на отопление домов выросли на 17% в прошлом году, а в этом году они выросли еще на 18%. Опять же неорганическое. Это результат политики администрации Байдена и ее союзников не только в Конгрессе, но и в аналитических центрах по всему Вашингтону и во всех американских средствах массовой информации. Это произошло не случайно, как сообщает Fox Business. Как только наступит зима, проблема станет намного хуже. Мы ездим с нефтью по дешевке, и они говорят, что их клиенты с трудом справляются с этими стремительно растущими затратами. По всем направлениям расходы на отопление, как ожидается, будут высокими этой зимой. В частности, расходы на топочный мазут выросли на 68% в годовом исчислении. Сегодня они наполнили этот резервуар домашним топочным мазутом стоимостью около 950 долларов. Вот назад такое же количество масла обошлось бы им ближе к 600 долларам. Вот почему компания говорит мне, что некоторые клиенты просто обходятся без него. Люди неделю оставались без горячей воды и тепла только потому, что у них не было денег, чтобы позвонить мне и сказать, эй, заходите. У них нет денег ни на горячую воду, ни на тепло. Опять же, что это за страна? Любая страна, которая не может обеспечить горячую воду или тепло зимой, не такая уж большая страна. И опять же, так не должно быть, потому что у нас самые большие извлекаемые запасы нефти на планете. Что произойдет, когда цены на энергоносители продолжат расти? Когда у людей кончатся деньги и это не займет много времени. Согласно данным Бюро экономического анализа, домохозяйства тратят свои денежные резервы гораздо быстрее, чем кто-либо другой, прогнозировали все эти экономисты. Даже когда задолженность по кредитным картам достигает исторического уровня. Если вы, занимаете деньги на домашние расходы по своей кредитной карте по непомерным ставкам, вам конец. Как сообщает бизнес-инсайдер, американцы уже потратили треть своих отложенных сбережений. Это почти в три раза больше, чем считалось ранее. И расходы на сигнализацию скоро замедлятся. Да, это то, что происходит, когда у людей заканчиваются деньги. Они перестают их тратить, потому что у них их нет. И тогда потребительская экономика замедляется. Поэтому, когда цены на энергоносители снова растут, просто для ясности, потому что здесь речь идет не о сложной экономике. Когда они растут, то же самое происходит и с ценами на все остальное. И первый продукт питания, который подорожает, это тот, который у вас должен быть. И это еда. Посмотрите на меню в этом году на День Благодарения. Цены растут. В целом цены выросли на 7,7% по сравнению с прошлым годом, а цены на продукты питания более чем на 12% выше, чем год назад. Вот что это значит для семьи. Счет за продукты, когда вы совершаете покупки в преддверии большого дня. Первое место цены на индейку за фунт выросли на 17% в год рядовом исчислении. Средняя замороженная индейка стоит примерно 2 доллара 38 центов за фунт. Это больше, чем 1 доллар 74 цента. Вы можете винить во всем вспышке птичьего гриппа и рост затрат на топливо, корма и рабочую силу из-за инфляции, приближающейся к 40-летним максимумам. А как насчет яиц? Яйца стоят на 43% больше, чем год назад. Масло и маргарин подорожали на 34%. Мука подорожала почти на 25%. Ваши пироги будут стоить дороже. Эти более высокие цены потенциально могут изменить планы на день благодаря. Так почему же это происходит? Вы слышали, как репортер намекал на это, но на самом деле не объяснил. Есть, конечно, много факторов, но есть два больших фактора, которые движут этим. Рост инфляции и рост стоимости всего вокруг вас. И они в порядке вещей. Политика глобального потепления и война в Украине. Сейчас, как это всегда бывает, левые используют лучшие инстинкты людей, сострадание и заботу о планете, чтобы заставить их поддержать эти две безумные политики. Если вы заботитесь о людях, вы поддерживаете войну в Украине. Если вы заботитесь о планете, вы поддерживаете политику глобального потепления. Но, конечно, ни то, ни другое не касалось того, о чем они говорили. Оба они были разработаны для того, чтобы увеличить затраты на электроэнергию, усилить контроль над людьми, которые в настоящее время отвечают за это, и обогатить своих доноров. Итак, если бы вы хотели это исправить, то первое, что вы сделали бы, если бы хотели помочь американскому среднему классу, это принудили бы к прекращению огня на Украине. Это помогло бы всему миру и нашему среднему классу. Тогда вы поощряли бы увеличение внутреннего производства энергии, потому что у нас есть внутренняя энергия. Тогда вы бы взглянули на триллионы, которые мы потратили на возобновляемые источники энергии, солнечные батареи, электромобили, энергию ветра. Это сделало небольшую группу людей невероятно богатыми. Но это поставило под угрозу нашу энергосистему и повысило стоимость энергии, недоступную американцам среднего класса. Но администрация Байдена не ищет решений. Как раз наоборот, они ищут способы выжить еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса, сообщает Блумбак в эти выходные. Мы цитируем, налоговое управление США говорит, что больше аудиторов и усовершенствованные технологии могли бы помочь привлечь до 1 триллиона долларов. О, значит у вас меньше денег, а они планируют взять больше. Если. Если это не активная враждебность, то что же это такое? Это активная враждебность? Вы им не нравитесь, и они этого не скрывают. Но общая картина – каждая вторая крупная компания в Америке увольняет людей, кроме налоговой службы. Каким-то образом, благодаря Джо Манчину, умеренному политику из Западной Вирджинии, у налоговой службы каким-то образом есть деньги, чтобы нанять 87 новых сотрудников. И они придут за вами. Они наняли этих людей не случайно. Они наняли их, чтобы забрать больше ваших денег. Так что предприятия, которым приходится зарабатывать на жизнь прогнозами, Предвидели это и готовится сократить работников. И, и вот как это выглядит, 3 если 3 сделать три шага назад. Это спираль экономической смерти в преддверии Christmas сезона рождественских покупок, Amazon когда Amazon обычно Amazon добавляет сотрудников. Of сейчас Amazon увольняет сотрудников, их много 10 человек уволены Amazon. из Amazon. А основатели Amazon Jeff Bizos на самом деле поощряет людей, своих клиентов, не покупать его продукцию. Посмотрите на это. Экономика сейчас выглядит не очень хорошо. Темпы роста замедляются. Вы наблюдаете увольнение во многих, очень многих секторах экономики. Люди замедляют работу. Вероятность говорит о том, что если мы не находимся в рецессии прямо сейчас, то, скорее всего, очень скоро окажемся в ней. Если вы частное лицо и подумываете о покупке телевизора с большим экраном, может быть, замедлите этот процесс. Оставьте эти деньги себе, посмотрим, что получится. То же самое с холодильником, новой машиной или чем-то еще. Это снимает некоторый риск со стола. Если вы занимаетесь малым бизнесом, возможно, отложите некоторые капитальные покупки. Вам действительно нужно это новое оборудование? Может быть, оно может немного весить? У вас есть немного наличных под рукой. Всего лишь небольшое снижение рисков может изменить ситуацию для этого малого бизнеса, если мы столкнулись с еще более серьезными экономическими проблемами. Так что вам придется немного поиграть с вероятностями. Уэйд парень, который продает телевизоры с большим экраном в интернете, говорит своим клиентам источнику его личного богатства. Не покупать телевизоры с большим экраном через интернет. Правда? Вот как он волнуется. Он на самом деле может быть в первый раз за все время заботится о вас. Это просто удивительно. И он не единственный. Безос не единственный, кто беспокоится, что с нашей экономикой, мировой экономикой, вот-вот случится что-то плохое. В октябре МВФ предупредил, что 2023 год принесет рецессию для большей части мира. В том же месяце генеральный директор JP Morgan крупнейшего банка страны, Джейми Даймонд, заявил, рецессия почти неизбежна в ближайшие месяцы. Так что же вы делаете, чтобы предотвратить катастрофу? Вы, вероятно, не сможете ее остановить. Вы должны знать, на что именно мы будем смотреть. Взгляните на рынок жилья, если хотите знать. Продажи жилья находятся на самом низком уровне за последние 10 лет. По мере того, как ФРС повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, ипотека становится слишком дорогой. Но если бы ФРС снизила процентные ставки, цены на жилье выросли бы вместе с вы видите здесь проблему. Мы подошли к концу способности денежно-кредитной политики регулировать нашу экономику. Столкнувшись со всем этим, единственное, на что вы могли бы надеяться, это иметь администрацию, которая понимает, в чем проблема. И, по крайней мере, может быть заинтересована в ее устранении и заботе о людях среднего класса, у которых нет маржи. Людей не было на дне. Они всегда были предметом нашей заботы. Что вы делаете с бездомными? Что вы делаете с людьми, которые зарабатывают 80 долларов с нулем в пригороде Нью-Йорка? Никому до них нет дела. Вот Джо Байден с невозмутимым видом объясняет, что на самом деле все в порядке. Его экономический план работает, ребята. Мой экономический план показывает Результат. Люди начинают это чувствовать. Мы добиваемся прогресса в снижении инфляции без потери рабочих мест. Люди наблюдают столь необходимый всплеск инфляции в продуктовом магазине, когда мы приближаемся к праздникам. Так что это жалко. И все знают, что это жалко. И, возможно, единственный плюс администрации Байдена заключается в том, что на данный момент на самом деле нет никакой лжи. Это не работает. Они просто справились лучше, чем ожидалось на промежуточных выборах. К сожалению, демократическая партия. Но сейчас нам предстоят следующие выборы в 2024 году, и ни один здравомыслящий человек не хочет, чтобы Джо Байден баллотировался потому что это понимают все. Это неприемлемо. Даже СМИ понимают это на данный момент. Поэтому вопрос в том, кто заменит Джо Байдена, и что этот человек может сделать с катастрофой, которую создала его администрация. Заглядывая вперед, сегодня вечером для нас большая честь приветствовать Виктора Дэвиса Хэнсона, старшего научного сотрудника Института Губер и одного из самых умных людей, которых мы знаем. Профессор, большое спасибо, что присоединились к нам. Так что я думаю, вам довольно ясно, где мы находимся и как мы сюда попали. Что дальше? К сожалению, Такер, у нас был промежуточный референдум по администрации Байдена, и они не только не сформулировали, что они делают, они не защищали это. И что еще хуже, они не обещали измениться. И поэтому они смотрят на референдум, промежуточные выборы и думают, знаете что? Инфляция, цены на нефть. Мы даже не говорили об этом. Вместо этого мы назвали наших врагов полуфашистами. Мы сказали, что они на американской стороне. Мы сказали, что женщины умирают по всей стране, когда они не могут сделать аборт. И это была успешная формула. Итак, мы собираемся сделать то, что делали раньше. Мы собираемся удвоить усилия. Мы предпочли бы быть идеологически корректными, чем беспокоиться об американском народе в среднем классе. Это именно то, что он обещал в ходе предвыборной кампании в 2020 году. Он сказал, что собирается отказаться от ископаемого топлива. Он только что перенял мантру Барака Обамы, который сказал, что цены на электроэнергию взлетят до небес, когда он закроет добычу угля. А Стивен Чу, назначенный министром энергетики в 2008 году, сказал, что хочет высоких цен в Европе. Я думаю, мы должны привыкнуть к тому факту, что это, как вы сказали, было сделано намеренно. Это будет продолжаться, и они рассматривают это как великое благо. Они никогда не подвержены последствиям своей собственной идеологии, и они считают, что мы, глупые представители среднего класса, не знаем, что для нас хорошо. Они знают, и мы должны идти по этой зеленой дороге в небытие. И время от времени, когда они приближаются к выборам, они могут воспользоваться стратегическим нефтяным резервом или получить амнистию по студенческим кредитам в полтриллиона долларов. А затем, после окончания промежуточных экзаменов, мы услышим обо всех увольнениях или крахе биткоина мистера банкмана Фрида. И тогда они смогут продолжать накладывать небольшую повязку на рану до следующих выборов. Но они не собираются меняться. К сожалению. Нет, они не собираются меняться. И я думаю, что это ключевое понимание прямо здесь. Они не собираются меняться. И избиратели не заставляли его делать этот цикл. К сожалению, все, что вы сформулировали, Такер, абсолютно верно. Но они не стали бы с вами не согласиться. Они бы сказали, да, такова цена перехода к зеленому будущему, и это приведет к некоторому ущербу. Мы не пострадаем, но им не стыдно. Они не извиняются. Да, пока они не запретят частные авиаперелеты, я не слушаю ни слова из того, что они говорят. И я серьезно говорю об этом, Викторе. Рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Как мы только что вам сказали, многим людям в этой стране трудно поверить. Но это реально. Они не смогут позволить себе отапливать свои дома этой зимой. Генеральный директор энергетической компании «Новой Англии» написал Байдену письмо, в котором говорится, что электросеть тоже может не выдержать. Генеральный директор Эверсаус Джозеф Нолан сказал Байдену цитата. «Я глубоко обеспокоен потенциально серьезными последствиями зимнего дефицита энергии для людей и бизнеса в этом регионе». Майк Тейлор владеет компанией Combined Energy Services. Он присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить, как будет выглядеть эта зима в условиях этого энергетического кризиса. Майк, большое спасибо, что пришли. Как? Я знаю, что мы уже говорили об этом раньше. Как вы относитесь к этой зиме? Сейчас конец ноября. На что это похоже в ближайшие четыре месяца? Такер, я разговаривал с некоторыми из моих поставщиков, а также с компанией Opus, ведущей информационной отрасли. Они утверждают, что запасы составляют 65% от среднего показателя за 5 лет. Хорошая новость заключается в том, что нефтеперерабатывающий завод в Новой Шотландии только что вновь открылся. Ирвин Койл снабжает большую часть Новой Англии, а Полсбург, штат Нью-Джерси, снова снабжает Нью-Йоркскую гавань. Так что я думаю, что мы находимся на тонкой грани, как я уже говорил, с топочным мазутом и дизельным топливом на северо-востоке. Но мои поставщики говорят, что до тех пор, пока мы сохраняем эту теплую погоду в Лонине, я думаю, у нас будет достаточно топочного мазута на предстоящую зиму. Я думаю, что большая проблема, как вы сказали, это администрация Байдена, их война Против ископаемого топлива. Нам не хватает пяти нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах. Это более миллиона баррелей в день. Они закрылись, когда начался ковид. И у них нет планов по возобновлению работы. А также, по-видимому, у нас есть контроль над одним из них в Сент-Круа, который они не могут удовлетворить требованиям по выбросам в чистый воздух. Мы закрыли нефтеперерабатывающий завод в другой стране, так что война администрация с ископаемым топливом такер просто умотомрачительно. Поэтому существует такой спрос на ископаемое топливо для дизельного топлива, керосина, топочного мазута, авиатоплива, бензина, конечно. Как могли быть закрыты пять 6 нефтеперерабатывающих заводов, включая сент -Кро. Я не очень хорошо это понимаю. Я предполагаю, что это демонизация ископаемого топлива, и эти учреждения больше не допускают реинвестирования в них. Но я оглядываюсь назад на повестку дня, чтобы перевести нас на электричество. Такер, прошлой весной я был на панельной дискуссии в Олбане, штат Нью-Йорк, в Эмпайр-центре. National Grid на презентации там крупной компании по производству электроэнергии и природного газа на Северо-Востоке. Сказали их представители, зимой, в самый холодный зимний день, они потребляют в 4-5 раз больше энергии на природном газе, чем электричество в самый жаркий летний день. И каким-то образом, здесь, на Северо-Востоке Нью-Йорка, мы собираемся отказаться от всего природного газа, топочного мазута, пропана и мы ожидаем, что сеть это воспримет. Я просто не могу себе представить, как это будет работать. И они также сказали, что тарифы на электроэнергию в этом сезоне выросли на 65%. Как мы думаем, к чему это нас приведет? Это безумие. А природный газ намного чище возобновляемых источников энергии. Он намного чище, чем солнечные энергии или ветер. Это безумие, и я ценю, что вы каждый раз указываете на это. Майк Тейлор, спасибо вам. Вы yeah. поняли. Thanks Спасибо, что пригласили меня, Такер. Итак, криптовалютная биржа X взорвалась впечатляющим образом. Это похоже на мошенничество. Но вслед за этим, вместо того, чтобы размышлять о том, почему регулирующие органы позволили этому произойти, предпринимаются новые усилия по регулированию каждой отдельной финансовой транзакции, которая происходит в этой стране, с помощью так называемой цифровой валюты Центрального банка CBD. Если это произойдет, нам конец. Они могут управлять вами одним щелчком выключателя, так что вы должны знать, что они планируют и как мы могли бы это остановить. Это все прямо сейчас. Криптовалютная биржа X взорвалась пару недель назад, так что это похоже на одну из крупнейших, возможно, самую крупную финансовую аферу в истории. И вы должны задаться вопросом, как это разрешено, так что глава компании был во всех средствах массовой информации в ряде интервью. Он был одет в шорты и играл в видеоигры. Почему никто этого не заметил? А где были регулирующие органы? Где был Гэри Генслер? Они, по-видимому, давали этому парню пропуск, потому что знали его или соглашались с его политикой. Так что их не наказывают за то, что они позволили случиться. Тысячи людей обманным путем лишились своих сбережений. Вместо этого они используют крах экс в своих интересах, чтобы продвигать нечто называемое цифровой валютой Центрального банка CBD. Итак, что же такое цифровая валюта Центрального банка? Именно здесь все финансовые транзакции эффективно контролируются Центральным банком, на самом деле правительством. И как мы видели в Канаде прошлой зимой, если им не нравится то, что вы делаете, они могут обновить ваши сбережения одним нажатием клавиш. Так что у вас нет никакой автономии. Вы полностью находитесь под контролем ответственных людей, которые, кстати, могут вас ненавидеть. Похоже, это происходит в этой стране. Несколько банков уже объявили, что они работают с ФРС над повторным внедрением CBD. Если это произойдет, нам конец. Больше никаких политических дебатов. У нас будет беспрецедентный уровень регулирования надзора и контроля. По сути, китайские социальные кредитные баллы приходят в Америку. Рассел Брент недавно объяснил все это в ролике нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, повышающего уровень CBD для Англии. Посмотрите этот ответ на эти вопросы. О да, Вивик Ромасове – один из самых умных людей, с которыми мы когда-либо разговаривали. Автор книги «Нация жертв» присоединяется к нам сегодня вечером, чтобы оценить ситуацию. Итак, Вик, спасибо, что пришли. Итак, перед вами регуляторы Соединенных Штатов, которые самым очевидным образом не могут обуздать эту криптовалютную биржу. И затем, после этого они не были наказаны. Но они решили, что собираются использовать это, чтобы получить больше власти для себя. Я неправильно понимаю, что здесь происходит. Я думаю, вы правильно поняли. Как «Никогда не позволяйте хорошему кризису пропасть даром». Я думаю, что эти CBD здесь, в США, действительно плохая идея «Такер» по нескольким причинам, но стоит знать причину, по которой экономисты якобы поддерживают ее. Итак, главный аргумент заключается в том, что они говорят, что на самом деле Китай делает это. А США будут менее конкурентоспособны, и что доллар будет менее сильным, если США не смогут идти в ногу со временем. В этом аргументе так много неправильного, но первое и самое очевидное заключается в том, что это хороший путь, чтобы заставить нас больше походить на Китай. Что не очень хорошо для США – с точки зрения того, чтобы быть государством наблюдения. И на самом деле, именно по этой причине, если вы подумаете об этом, у США действительно может быть более сильный доллар, если он не прыгнет на подножку CBD. Потому что люди могут захотеть на самом деле владеть валютой, которая не позволяет им быть объектом наблюдения и контроля. Таким образом, вы могли бы привести столь же обратный аргумент о предполагаемом сильном долларе, который мы упустим без CBD. И это, конечно, на фоне того, что, вы знаете, Такер является фетишизацией сильного доллара как якобы хорошего конца для всех. В любом случае, это на самом деле вредит американским производителям. И есть очень веская причина, по которой Китай искусственно пытался снизить курс своей валюты, чтобы ослабить юань. Так что на многих уровнях аргумент терпит неудачу. Это не инвестиционное шоу, но поскольку вы очень хорошо владеете этим языком и хорошо осведомлены, как это повлияет на цены на золото, если они приблизятся к этому, многие люди просто попытаются отказаться от системы, верно? Я бы подумал, что это это окажет большое влияние, положительное влияние на цены на золото. Рынки были немного странными в прошлом году, когда золото, конечно, не подражало так, как вы могли бы предсказать в обычное время. Но на этом фоне, однако, когда в конечном счете все бумажные формы становятся бессмысленными и фактически переходят в цифровые валюты, это может стать средством контроля правительств. Это может быть последняя битва за то, чтобы на самом деле Голд наконец-то посмеялся последним в конце дня. Но что еще более важно, Такер, мы не должны видеть, как это великая перезагрузка, это разрушение границ между государственным и частным сектором. Между разными нациями в конечном счете создают этот новый мировой порядок. И Сибиди, попомните мои слова, это всего лишь симптом этого более глубокого рака. Это совершенно верно. Так красиво сказано. Рад видеть вас сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Итак, они говорили вам, что проблема в том, что вы храните слишком много своих денег. Вот и все. Нам снова нужны 87 новых агентов налоговой службы. Спасибо вам, Джо Манчи. Но в то же время они посылают десятки миллиардов долларов королю нищих Украины головорезу в спортивном костюме, постоянно требующему денег. Это уже чересчур. И поэтому мы решили собрать видеомонтаж некоторых из самых последних требований Зеленского. Не прось по требованию. Это следующее. Эск выступает за охрану окружающей среды, социальную сферу управления. Другими словами, на самом деле это ничего не значит, но это значит все. Это бизнес-версия китайского социального кредитного рейтинга. Это способ для левых контролировать компании и быть уверенными, что все деньги, все инвестиции идут на цели, в которые они верят. Последствия этого, что неудивительно, стали полной катастрофой. Страны с высокими показателями Эск, такие как Шри-Ланка и Гана, терпят крах. Но администрация Байдена по-прежнему рассматривает эти страны как образец для нас. Они решили преобразовать нашу экономику с помощью ЭСК. Это то, что происходит, когда все решения принимаются через политическую и идеологическую призму. Это отлично работает на уроках социологии, но не очень хорошо работает, если вы управляете страной. Но именно по этой причине администрация Байдена продвигает так называемые возобновляемые источники энергии и электромобили, которые увеличивают нашу зависимость от Китая. Китай производит солнечные панели в ветряных турбинах всего мира. Они также контролируют большую часть материалов, необходимых для изготовления аккумуляторов для этих электромобилей. Майкл Шелленбергер – один из немногих людей, кто видит здесь общую картину и детали. Он автор книги «Апокалипсис никогда». Он присоединяется к нам сегодня вечером. Майкл, большое спасибо, что пришли. Так что остальные из нас просто как бы замечают, что продукты стали намного дороже, бензин подорожал, а топочный мазут недоступен. Видите ли, я думаю, что здесь происходит на самом деле. На самом деле это гораздо более масштабное движение. Это было продумано до это верно. Приятно быть с вами, Такер. И я имею в виду, что доказательства налицо. Мы экспериментируем с возобновляемыми источниками энергии уже пару десятилетий. Китай контролирует 90% рынка редкоземельных элементов и ветра. Для солнечных батарей и аккумуляторов требуется на 700% больше редкоземельных элементов, чем для обычного топлива. Поэтому переход к ветру, солнечной энергии и батареям – это рецепт того, чтобы сделать нас зависимыми от китайской энергетики. Когда мы богаты природным газом и нефтью, наш природный газ фактически снизил цены на энергоносители за последние два десятилетия. Он сократил наши выбросы углекислого газа. Природный газ – это благословение, которым президент Байден хвастается по поводу закрытия. Вы, возможно, помните, что прямо перед выборами он кричал больше бурения на митинге в Нью-Йорке. Это попытка обогатить небольшое число мировых элит за счет американского народа. И с точки зрения эск критериев экологического социального управления. Нет ничего хуже солнечных панелей китайского производства. Они сделаны порабощенными мусульманами-уйгурами. Они делают электроэнергию в Соединенных Штатах дорогой и делают нас зависимыми от Китая. Как только вы так говорите, вы понимаете, что у них нет аргументов, у них есть только силы. И именно поэтому они должны называть вас отрицателем, предполагая, что вы аморальные сумасшедшие, потому что им нечего на это сказать. Как и вам, как вы знаете, потому что вы так живете. Майкл Шелленбергер, как всегда, голос мудрости. Я ценю это. Рад быть с вами. Таким образом, программа ЭСК по сокращению глобального потепления является частью причины, по которой наша экономика терпит крах. Другая часть – это Украина. Мы настаиваем, фактически вступая в горячую войну с Россией в данный момент, что привело к росту цен на энергоносители во всем мире, и ситуация становится все хуже. Но этого все равно недостаточно для президента Украины Зеленского. Он не просит денег у Конгресса США, он требует их. Вот он здесь последние три месяца. Посмотрите на это. Нам абсолютно необходимо, чтобы Соединенные Штаты проявили лидерство и передали Украине систему противовоздушной обороны. Но поверьте мне, этого даже близко недостаточно, чтобы прикрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев. У нас есть две ключевые финансовые потребности страны. Это 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита нашего бюджета на следующий год и еще 17 миллиардов долларов, которые были проверены Всемирным банком и необходимы для восстановления критически важной инфраструктуры. Мы бы очень хотели, чтобы поддержка, особенно объем поддержки, осталась прежней, и чтобы эта совместная поддержка была со стороны американского общества и прежде всего американских налогоплательщиков, потому что в конце концов это деньги не правительства, а народа. Вы знаете этого парня? Кто этот парень? На самом деле он какой-то украинский коррумпированный силач. И он требует от нас денег. Наглость этого парня. С чего он взял? Тот Вуд, основатель CD Media и бывший специалист по специальным операциям. Он присоединяется к нам сегодня. Тот, большое спасибо, что пришли. Итак, вопрос Зеленского в том, откуда у него такое отношение. Он не проситель. Он тот, кто требует, чтобы Конгресс США финансировал его правительство, не только его войну, но и зарплаты его бюрократов. Откуда у него такое отношение? Отношения. Посмотрите, Зеленский был приведен к власти олигархам по имени Игорь Коломойский, за которым он недавно охотился и стал объектом преследования в Украине. Так что это говорит мне о том, что у Зеленского теперь есть более крупный, важный, могущественный и богатый благодетель. И это администрация Байдена, Всемирный экономический форум и клика, которая навязывает всю эту повестку дня Соединенным Штатам. Таким образом, Зеленский работает не на народ Украины, они сильно страдают. У нас есть команда на местах сотрудников времен Майдана в 2014 году, и нам говорят об этом уже несколько месяцев. Они спрашивают, где вся эта помощь, которая должна поступать сюда. Мы ничего не видим. У нас есть команды, которые должны ехать в Польшу на наши собственные средства и покупать продукты питания для людей, медикаменты. Большой процент населения Украины прямо сейчас не имеет ни воды, ни электричества, ни тепла в зимний период. Подумайте об этом. И многие из них живут в этих высотных зданиях советской постройки. Так что это действительно катастрофа. Зеленский работает ради более масштабной повестки дня, а не ради украинского народа, это точно. Итак, 90 миллиардов долларов. Не было никакого аудита того, куда пошли эти деньги. Демократы в Конгрессе борются с аудитом. Почему бы им не захотеть знать? Потому что, как вы примерно знаете, это то, что вы должны использовать. В Украине, по нашим оценкам, только 30% поставок и военной помощи фактически поступает туда, куда она должна быть направлена. Есть доказательства, о которых мы недавно говорили в вашем шоу «Авиакатастрофы в Греции», когда оружие перевозилось за границу. И поэтому эти деньги попадают не туда, куда должны. Большая часть этих денег уходит в офшоры. Мы говорим о домах. Я надеюсь на это. И тогда вы увидите порядочных, разумных, консервативных людей, хороших людей, таких как Джонни Эрнст, поддерживающих это. Многим республиканцам нужно проснуться и понять, что с ними поступили очень серьезно. Я ценю то, что вы пришли сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Так что, владение домом, очевидно, является ключом к американской мечте. Вы владеете своим маленьким кусочком страны. К сожалению, сейчас это недосягаемо для многих людей. Количество продаж жилья не было таким низким с тех пор, как рухнул Лимон Бразерс. Так что же происходит с с рынками жилья. Мы, вероятно, должны знать. Мы выясним это позже. Итак, если вы возглавляете ФРС, то две вещи, которых вы, конечно, боитесь, это инфляция и замедление экономического роста. И они находятся по разные стороны баррикад. У нас сейчас инфляция, поэтому ФРС повышает ставки, и в результате многим людям сейчас очень трудно получить ипотеку. Для некоторых это невозможно, для миллионов американцев. И рынок жилья выглядит так, словно он вот-вот вот растает. Взрослые мужчины, которые вот-вот вот переедут, будут жить со своими родителями еще долгие годы, если так будет продолжаться. Так что это настоящая проблема вопрос в том, как это исправить? Чарли Гаспарина освещает эти вещи и многое другое. Он старший корреспондент Fox Business, освещал этот деловой мир на протяжении многих десятилетий. Присоединяется к нам сегодня вечером. Чарли, спасибо, что пришли. Так что же вы с этим делаете? Я думаю, единственное, что нам остается сделать прямо сейчас, это то, что делает ФРС. И это создало пузырь на всех видах рискованных активов. От крипта, как вы знаете, крипто взрывается, до акций мемов, а жилье было одним из тех активов, которые оно помогло продвинуть даже, знаете ли, на большие высоты. И это примерно то, что произошло во время финансового кризиса 2008 года. Я не думаю, что банки обесценены, как это было тогда, но вы знаете, банки давали деньги взаймы, потому что деньги были бесплатными, и они были бесплатно созданы ФРС. И на фоне всего этого у вас, послушайте, цены на жилье резко выросли. Я знаю, что цены на жилье выросли на 100% в некоторых районах юга, Южной Каролине, Флориде. Теперь в этом есть своя логика. Это места с более низкими налогами, куда переезжали люди из Нью-Йорка. Но также здесь были спекуляции на уровне, которого раньше не было. Это должно произойти, это должно лопнуть, и эта пена должна уйти. Но я думаю, что будет еще хуже, когда эта история продолжит развиваться. Так это тот факт, что у вас не так много естественных покупателей от взрослых мужчин, которые живут со своей матерью. Это мем, о котором люди говорят. Вы живете со своей мамой в Италии. У меня есть семья в Италии. Они называют их мамони. Эти парни постарше живут со своей мамой в 30-е и 40-е годы. Но это реально, и это оказывает экономическое влияние, и вы увидите это жильем. Так есть что-нибудь. Но с другой стороны, у вас есть инфляция, которой все боятся по очень веским причинам. Что вы делаете? Вы же не хотите, чтобы акции мемов взлетели вверх, но вы хотите, чтобы жилье оставалось разумным, но не выглядело так, как будто это тяжело. Это тяжело. Это балансирующий акт, и все это делает ФРС. И вы знаете, они загнали нас в эту яму, где есть очаги спекулятивных пузырей. И да, акции мемов одна из них. Крипта одна из них. Как мы знаем, они рушатся, пока мы здесь говорим, и в определенных районах страны, так же, как и жилье. Как я и сказал, во всех этих местах наблюдался ажиотаж с покупкой домов, вызванный пандемией, ограничениями на северо-востоке и в Калифорнии, а также ФРС. И единственный способ избавиться от этого – это боль. И боль будет заключаться в снижении цен на жилье и снижении чистой прибыли людей. К сожалению, на какое-то время, пока с этим не разберутся. Было бы неплохо иметь экономику, движущей силой которой была бы производительность, а не печатание денег. В идеале это нра. Можно подумать, что мы извлекли бы урок из финансового кризиса, когда все было построено на финансовом инжиниринге, и знаете ли, деривативах. Но нет, но. И вот мы снова здесь. И вот мы снова здесь. И вы должны охватить и то, и другое. Чарли Гаспарина, большое вам вам спасибо за это.